Угу, давай свой флип change. Все бля я когда то что-то. Сегодня мы будем. Да подавлять Ну давай еще раз. Ох, чепа, дядя лайков!